В культурно-спортивном комплексе Уникс Казанского федерального университета состоялась Всероссийская акция Время карьеры. Это проект президентской платформы России Страна возможностей. Организатором данного мероприятия выступает Министерство образования и науки Российской Федерации. Это карьерное событие, карьерное мероприятие, которое собирает в себе большое количество

блоков и площадок. Первая и самая главная – это стендовая выставка работодателей, которая проводится как раз на всех этажах концертного зала КСК КФУ «Уникс».

Цель проекта – это знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи работодатель-студент, формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, с компаниям в подборе кадров. Если кратко говорить о том, кого мы ищем, мы ищем талантливых разработчиков, CC++ разработка,

Пока у нас компания Huawei в Казани представлена одним бизнес-юнитом, это Data.com, и наш проект называется Network Protocol Stack.

Соответственно, это все, что связано с сетевыми протоколами. Впервые акция состоялась в ноябре 2020 года. В нее вошли ярмарка, вакансий, виртуальные выставки работодателей, экспресс-собеседования, а также полезные мастер-классы обо всех этапах трудоустройства для соискателей без опыта работы. Всероссийская акция стала ежегодной. В 2021 году к карьерным событиям присоединились новые города. Прорабатываются и новые интерактивные форматы взаимодействия молодежи с работодателями. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс.